Всем привет! С вами я, Дмитрий Фрезко. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня опять хочу пройтись по азиатчине. Собираюсь приготовить якисобу с курицей в остром кисло-сладком соусе. Рецепт быстрый, даже очень быстрый. Ну, список ингредиентов, и основные этапы готовки, как всегда, в конце ролика прочитаете. Заранее поставлю кипятиться воду для лапши. Так, ну и посолю ее сразу. И пока она греется, нарежу все. Сладкий перец соломкой. Лук лепестками. А с имбиря надо снять шкурку и нарезать соломкой тонюсенькой-тонюсенькой. А можно было бы имбирь, конечно, и на терке натереть, но затем нужно будет соус процеживать, а мне лень. Поэтому нарежу потоньше и все. Так, ну и пусть уже масло ароматизируется. Кунжутное масло и без того ароматное, а тут еще и с имбирем вообще будет бомба. И пока этот процесс идет, также нарежу курицу такими тоненькими-тоненькими ломтиками. Это у меня бедрышки без костей и шкуры. Ну, кстати, можно взять и грудку. Чем точно нарезаем, тем она быстрее приготовится. Так, масло уже впитало себя, частично вкус имбиря. Можно и курицу добавить. И вот как только кулять, она побелеет, надо будет класть сюда уже и лук, и перец. Отлично. Так, вода, вода уже закипела, кстати. Значит, пора лапшу сюда класть. А сюда овощи. И лук и перец не надо доводить до полной готовности. Овощи должны остаться такими слегка-слегка подпалинными, ну как стирфрай. Вот чуть-чуть они так вот по краешкам помягчели, и сразу добавляю пару ложек протертых томатов. Это консервированные. И сахара коричневого сюда же. Можно и белый, конечно, использовать, но у хорошего коричневого сахара такой характерный вкус и аромат. И мне кажется, в этот соус он гораздо лучше подходит. Теперь красный острый перец. Вот этих вот двух малышей хватит на 4 таких хороших порции, чтобы было очень остро. И перемешать. Ну, почти готово все. Теперь соевый соус смешиваю с кукурузным крахмалом. Ну, вот так вот. И в сковороду. И перемешать. Загустевает моментально. Помните, что курицу я вам обещал острую, а перец я положил и кисло-сладкую. Со сладостью уже все нормально, сахар-то уже здесь есть. А вот кислоты сейчас добавлю. Рисовый уксус. Не найдете рисовый, кладите в конце концов хороший яблочный, только ароматный такой. И будет тоже вкусно. Все, соус готов. яки сюда. перемешать, чтобы она поджаривалась. Яки-соба, она потому что жареная. Как мы сообща выяснили в прошлом ролике про яки-собу с креветками, просто соба это гречневая лапша. А вот когда она яки-соба, то это значит, что она жареная. Причем жарили пшеничную, а не гречневую. Густоту соуса регулируем той водой, в которой варилась лапша. Все, готово. Лука зеленого нарезать. И за стол. Как видите, все очень быстро. И очень ароматно. А, очень имбирно. Очень имбирно. Так, курочку сначала. М -м -м. Очень сочно. Очень э, кисло-сладко-остро. Так, теперь, теперь вот лапшички. Лапшички вот этой собы. Mm -hmm. Mm -hmm. Очень сочно, очень прям. Ой. Тут, конечно, зависит от лапши. Разная лапша по разному воду себя берет, но вы регулируете, как я уже сказал, густоту соуса добавление добавления той воды, в которой варилась эта лапша. Да, и я не указывал время, не укажу время варки, потому что лапша разных производителей требует разного времени варки. Вот этот вот моя готова за 4 минуты. М -м -м. Просто обалденно. Просто класс. И перец вот этот красный сладкий. И лук м -м, слегка вот подталенный, обжаренный, тоже сладость дает свою. Очень вкусно. Короче, готовьте такую штуку. Прям ураган. Просто ураган. А. На этом позволю с вами попрощаться. Огромное спасибо за компанию. Спасибо за ваши лайки, за дизлайки. За репосты вообще спасибо, не, жам... не забудьте жампнуть колокольчик, да. И напоминаю, промокод Фреска позволит вам сэкономить на ножах Самура. Ссылки на сайты официальные Самуры всегда оставляю под роликом. И не путайтесь в написании промокода Фреска через СИ. Фреско. Всем пока.